Всем привет, друзья мои! Сегодня мы будем играть в симулятор козла. Самая такая игрушечка. Самая такая игрушечка. Так, мутацию. Так. Ладно, фиг с ним короче, играть не. Так, где наш казмина? Счет на... у нас 0. Так, прыгать, ходить, так, <с -2> умирать, <с -2> вставать, бодать. ну-ка, на, пойдет. Так, опа, у нас нар нарки какие-то стоят. Ну, давай, Вот серьезная тема вот это да Уфу. и сразу они к нам повернулись и они что-то пляшут типа что ли вот под задницу на забадали короче товарищи ага. а что я одного забадал и все сдохли А не сами он об стол убился что ли можно столиком футбол проиграть а это кто а, он, она плачет О, возле какой-то золотой плачет нифига что тогда борт дали Че она горит топло что он жила Она притворяется. Вот это ход. Вот это ход. Поданем мое. Оба. Расколаз, серьезно. о люди горят. Сейчас только чувак горел. Опять побежал. Ну что, что Надо добивать его. Да он вообще это бессмертный. Запинаем его. Ну-ка. Политащили с собой. Так, что мы тут еще можем делать? Ох ты! Блин, мое указание убивайте. С этим. Опа! Да эта машина меня вообще нафиг э, нервничать начинает нет. Так, разнос. Что у нас здесь есть? Гараж. Так, дверь в гараж не разнесет. Ебать. Нестабильность. Эпичная 1-1. Сейчас. Комбо. Так. Так, а это что тут светится? Ой, я что-то взял. Бодание. Бодание легко. Конечно. Ну, здесь можно пройти. Так, ладно. Опять эпично. Я вообще не понимаю, это что Это что за собрание? Собрание. Они против чего? против козлов что ли это? против козлов что ли так всем разбег так ладно так здесь есть какие-то секреты я помню видео что то смотрел здесь какие-то есть секреты так, здесь опять какая-то расколбасня а вон ракета не знаю что с этой ракета делать о, о, о, о, о, о, о. Ну вот какая-то за сатанизм Так, соберите жертвы Ще за комитет Так, а здесь я что-то видел Он сатанистом может каким-то стать этот Козел Потом все будут молиться на козла Что-то такое Блин, я забыл Тут тоже как-то проходить можно Но я отсмотрел это очень давненько Сейчас что, вспомнил за эту игрушку и решил покатать и вам показать. Ну как покатать? покатать? это серьезная наркоманская тема. Здесь. Серьезная наркоманская тема. Так, еще один козлик золотой. Два из 30 Здесь 30 козлов надо тут, -то не собирать. Так, ну ка Полетим, не полетим. Не полетим. Вон на той коне он на той башне, ой как сказать, на кране на том. Я точно знаю, там стоит броне машина какая-то, типа Терминатор для козлов. Терминатор для козлов туда залазишь? Ничего здесь, Опа, что там? Что-то здесь зелененькое стоит. Время какое-то. Так, начать гонку. Вы хотите начать гонку на время. Можно больше очков за 60 секунд. Так, и что надо делать? Так, W S. W S. Пофигу полетели. Не знаю, что делать, правда. Куда-то по стенам бегать что ли можно? Так, прилетели нафиг. Убивать всякие машины. 48 секунд у нас есть. Так, я в доме в каком-то появился. Что я могу делать? -мо, у от этого зафигарила что ли куда-то в дом? -мо, я проигрываю. 35 секунд. Велосипед, велосипед, велосипед. Так, что на окно не может, что ли, кляпнуть? Ничего взорвать нельзя, слышу. Все, ну типа, чисто какая-то помогает. Так, WS, что там зад назад. все, все, все, все, время потерял начать гонка на время за вашу общую число тут начать начать еще он меня не вытащит из этого вот так попрыгивает тут маленько много неясности в этой игрушке так о я вышел из дома все горки такие видны. Так, так, так. Ну да. Поэтому неделю он будет кататься у нас. Не хочет кататься. ну Опа. Так, так, что у нас тут В дом нельзя пойти? 9 секунд. Опять вс то проигрываем. Камаз шибм. Блин, КамАЗ ошибка. Ай-яй-яй. Короче, закрыт. Ладно, типа эти гонки я никогда не ни, ни, ни, ни, ни, ни понимаю. Так, заправку надо взорвать срочно. Майк Брейк. Знаешь, что делать. Бодами нормально. Человек. Ага, ага. Майк. Майк. Майк. Майк. Майк. Майк. Майк. Майк. Майк. Давай-давай-давай-давай-давай. Блин. Так я не могу понять. О-во-во-во-во. Так, по этой канительке не надо подняться. Чё у нас тут есть? Да у нас тут метр хороший. Так. Вот это. Ну-ка. Видим, что мы тут видим. Как это? наверх выберусь. Велосипед. На велике никак не требоваться. Так, R. Не понял. Козел на велике. Так, R. О, так он еще и это. Так, его надо вытолкнуть. Это. Но, но... Давай, Р. Полетели, полетели. Это ты что не хочешь на велике кататься что ли? Так. Так. Блин, как ехать? -то? Так, сейчас я еще раз попробую. Так. Это что-то с чем-то. Это что у нас? Так, что ничего не запрятано у нас. Нет, ничего не запрятано. Так. Что нас О, ну Так. Да, может, лестницу надо куда-то утошить чтобы туда забираться. Но это что-то с чем-то. А, вот, вот, вот баллон. Еще не взрывается, ты все у меня Как ты пробрался на крышу? Ладно, письмо с этой крыши. Потом как придумаю, сниму видос. Так, это что за охотничий домик там? Так, так. Это что-нибудь. Чудо с чем-нибудь. Надо будет снять прохождение козла так что у нас тут ага вижу вижу там золотую статуэтку поехал какой-то он не поворотливый этот козел так а у мне очки те опыт эти опыты убавляются или не убавляются так 3 из 30 нифига себе а где я на этой маленькой карточке найду этих всех Козлов золотых. Где-то они здесь загашены. Не знаю. что-то за черная камера. Опа! Нифига себе, я козлинный царь. О, нифига, вот это да, я такой канитель даже не видел. Нифига. Блять, типа самый главный этот козлой. Ну, и чё? Оба! больше козлов. Трону козлов. А, чтобы больше козлов. Вот этих золотых что ли насобирать, больше козлов надо, чтобы на трон съесть козлыми. Так, это надолго похоже, если все это собирать. О, хата открытая. Пойдемте посмотрим. Пошли вон, всем храна! Просто вот козел зашел. <решил> а, здесь уже вроде было, или а нет? Так, второй этаж. А ну, пошел ты, кого ты стоишь здесь? Ну, так, так, телевизор. все мы сейчас уничтожим. Так, пойдемте сюда сюда. Это пиздец. А это по.. Пиздеца. вот сейф. Это книжка летели. Так, что тут еще? Ванная что ли? Так, не нравится мне в этой хате. Так, потом я все-таки попробую пройти этого козла. тут уже всю локацию разнес. Так, забить гол. Вот, Взорвем. Все, и все можно творить на этой локации. Так, вот на ту бы стройку как-то добраться, добраться. туда сверху что ли спрыгивать? Так, пойду я еще в этой камеру, раз залезу. Так, так. Я вроде везде, побегал. Пойду в царство черное. Это как сказать, в царство козлов залезу. И на этом, наверное, закончу. То мне все кланяются там в козлы. И я закончу видео по обзорчику этой игрушки. Серьезный прикол. Ну так-то играют. Тут локация вообще маленькая. А поприкалываться можно. Сейчас еще думаю симулятор туалета нафиг. Опа, опа, опа. Так, костер я тут разжег уже. А, вон он еще золотой произвел стоит. 4 из 30. Так. Ничего нету. Нифига себе в этой маленькой комаре. Ты ч вот, что-то будет, ничего что не будет. Не сварим. Почти. Так. Царь Газлов на этом зак заканчивает видос. Да? всем короче удачи всем пока это была игрушка симулятор козла